Залез на чердак и полеживать себе, а захочет есть, пойдет по лесу до да птичек, до да мышей ловить. Наестся, до да сыта, опять на чердак. И горя ему мало. Вот однажды пошел он гулять, а навстречу ему леса. Увидела кота и удивилась: сколько лет живу в лесу, а такого зверя не видывала. Поклонилась коту и спрашивает. «Скажи, добрый молодец, кто ты таков? Каким случаем сюда зашел и как тебя по имени величать?» А кот вскинул шерсть свою и говорит, «Я из сибирских лесов прислан к вам воеводой, а зовут меня Котофей Иванович». «Ах, Котофей Иванович», — говорит ему леса, — «не знала про тебя, не ведала, ну пойдем ко мне же в гости». Кот пошел к лисице, она привела его в свою нору и стала почивать разной девчинкой. А сама выспрашивает, «Что, Котофейка Иванович?» «Жена ты, алихолост?» «Холост», — Холост, говорит кот. «А я, лиса-девица, возьму я замуж». Кот согласился. И начался у них пир до веселья. На другой день отправилась лиса добывать припасов, а кот остался дома. Бежит лица, а навстречу ей волк. «Куда ты, лисица-девица, спешишь?» Алиса ему отвечает. «Это я прежде была лисица-девица, а теперь нашего воевода жена «Какого такого воеводы?» «Котофей Ивановича. Он к нам из Сибирских лесов прислан». «Ох, Лизавета Ивановна, как бы мне на него посмотреть?» «У, Котофей Иванович, у меня такой сердитый. Коли кто не по нем сейчас съест...» Ты смотри, приготовь барана, да принеси ему на поклон. Барана, а то положи, а сам схоронись, чтобы он тебя не увидел, а то брат туго придется. Волк отправился за бараном, а лиса дальше побежала. Бежит, а навстречу ей медведь. «Куда ты, лисица девица? Спешишь!» А лиса ему отвечает. «Это я прежде была лисица девица, а теперь нашего воеводы жена». «Какого такого воеводы?» Котофия Ивановича, того, кто к нам из Юих Лесов прислан. Нельзя ли посмотреть на него, Лизавета Ивановна. У-, -у Котофий Иванович, у меня, так... у меня такой сердитый. Коли кто не по нем сейчас ест. Ты ступай, приготовь быка, да принеси ему на поклон. Да смотри, быка-то положи, а сам сохранись, чтобы Котофей Иванович тебя не увидел. А то, брат, туго придется. Ведь потащился за быком, а леса дальше побежала. Принес волк барана, ободрал шкуру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 Пойди-ка сюда, косой. Заяц испугался, прибежал. Ну что, косой, ты пострел? Знаешь, где живет, живет леса? Знаю, Михаил Иванович, ступай же скорее, да скажи ей, что Михаил Иванович с братом Левоном Ивановичем давно уж готовы. Ждут тебя с мужем, хотят поклониться быком до да баранам. Заяц спустился к лесе во всю свою прыть, а медведь и волк стали думать, где бы спрятаться. Медведь говорит, «Я полезу на сосну». «А мне что же делать? Куда я денусь?» — спрашивает волк. «Ведь я на дерево ни за что не сберусь». «Михаил Иванович, сохрани, пожалуйста, куда-нибудь. Помоги го горю. Медведь положил его в кусты и завалил сухими листьями, а сам влез на сосну на самую макушку и поглядывает, не идет ли катафей с лесою. А заяц пробежал к на норе и говорит, «Лизавета Ивановна». Михаил Иванович с братом Ливоном Ивановичем прислали сказать, что они давно готовы ждут тебя. С мужем хотят поклониться быком до да барана. Ступай, косой, сейчас будем. Вот идет кот с лисою». Медведь увидел их и говорит волку: Ну, брат Ливон Иванович, идет лисо с мужем? Какой же он маленький! Пришел кот и сейчас же бросится на быка. Шерсть на нем взерошилась, и начал он рвать мясо и зубами и лапами, и сам мурчит, будто сердится. «Мало-мало!» А медведь говорит, не велик да прожорлив! Нам четверым не есть, а ему одному мало. Пожалуй, и до нас доберется». Захотелось волку посмотреть на кота Ивановича, да сквозь листья не видать. И начал он прокапывать над глазами листья, а кот услыхал, что лист шевелится. Подумал, что это мышь, да как кинется, и прямо волку в морду вцепится когтями. Волк вскочил и был таков. А кот сам испугался и бросился прямо на дерево, где медведь сидел. «Ну, — думает медведь, — увидел меня. Слезать-то некогда. Он прям как шмякнется с дерева на землю. Все с печенки отбил, а вскочил добежать. А лисица вслед кричит. «Вот он вам задаст, погодите!» С той поры все звери стали кота бояться, а кот с лисой запасались... На целую зиму мясом и стали себе жить, да пожевать, а теп теперь живут и хлеб живут. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.